Ну чё, ребята, я, конечно, хочется постримить, хочется вот сесть там, троу ютуб, но надо ехать на дачу, надо проверять тепловую пушку и э, купил канистру себе для солярки специального, короче, буду смотреть, как всё это работает. Агу! Малыш! <смех> папа. Скажи, папа. <смех> папа. У тебя уже как усы, блин, выросли из пародой. Здорово, брат, здорово. Да. Да. Ну, только -то, -то селах мог селега такой написать от Леузов, я знаю. Это сделал? Вот так вот. Вот так вот. Да, как-то так вот, да. Так, приехали за дверью. Блин, наркотик такой бесноятный. Я так и типа. Да, да. Ну что, приехали за дверью, которую я купил еще недавно. Еще недавно, еще в начале зимы. Нормально, братишку где здесь. Тачечка висит, видишь, потихонечку. Нифига себе, у тебя здесь вообще, а что за кубки? А? Егор, а здесь, тут же этот, Формула за рулем, ну, там целая как бы, история, был, журнал был. А, журнал вывели? Да, Слушай, да. там, там нормально. Что бы, бог ну там не там Там там уже? Нифига себе, пианида, блин. Нифига себе, у брата здесь А вот и дверь моя Все, моя семья в сборе Мы едем все Мы едем все Захарчик, он там сынок Много у них таких на, и, и они Оп, много, киса, конечно, на И на Ульяна угу. Вот, они там в опят, к ликушествию, на дачу росли в параш... мы доехали, во все места заехали, куда нам надо было по дороге Время 16.40, ой, 18.40 Вот такая тема, ребятушки Ну, я не скучаю, стрим сегодня нету, но у меня все нормально, как всегда Киса, я уже устала, да, Кис? Ну ладно, Гиса молчит уже даже, не говорит. Я не разговариваю. разговариваю. Ну все нормально, короче. <сал -стрел> Всем доброе утро. Новый день, новые планы. Короче, ребят, сейчас поедем уже на дачу. Все проснулись, позавтракали. Отец сварил мне банную кашу. Это вообще весёлая тема. Вот. Ну Вообще спали нормально Захару было тяжело спать только Конечно же Но это ничего страшного Так Опа Хватит Вот тут мы спали Тут Захарчик спал мы. Я вчера маленький бар себе сделал тут. Чистим снежок с батей Надо будет снег с крыши э, Скинуть И, короче, вчера ночью, ребят Огромное спасибо Вячеславу борисович Я прям уже ложился спать И он мне пишет в Телеграм типа Егорыч, зайди в Танаталерс Кинул, косай рублей мне я вообще офигел просто Просто задонатил мне косарь ночью Когда даже стрима не было Вообще жесть От души, вячеслав Борисович С тобой моя душа, брат Все, ребят, едем на дачу то есть мне на восьмую головку 20 литров дизельного дома в своярке. Восьмая дизель 20 литров, 1086. Карди монусная а, а, есть? Ну, вот как-то ну все ребят дизель есть это огонь едем на дачу едем на дачу сейчас надо еще в магазин зайти куокол взять нормально вообще красота а, а ты по счету можешь посмотреть что там по счету Да, он будет исполнен. Уже оттаивает, короче, ребята Оттаивает Так, Капец, я открыл и обосрался Валяется Сова лопаты, как сова оттуда могла улететь? Улетела, блять, к нам летела. Блять, как же здесь хорошо, даже сейчас уже. Вот у меня маленький пирог на столе, маленький пирог на столе уже оттаивает, ребят, уже оттаивают все места, смотрите. Сейчас батя бросит типа ломика, что-то, в принципе, пойдет. Лом возьму еще. Красота. Мой лес. Хо-хо-хо. хо хо короче, с крыши снег упал, повредил, повредил мне. Он там с крыши капает, все размораживается. Антенна, блять, отвалилась, ну, надо будет ее повесить. Септик, септик, самое главное, не, не всплыл, меня пугали, пугали. Не зря я что птич потратил. Короче, всем привет, дорогие друзья! <смех> Это же надо так... Это же так надо попасть Я все! Я присполнился! боже мой как хорошо О, у меня даже слов нету хотел снег с крыши счистить сейчас все-таки попробую поскидывать его но проблема в том что снег на крыше зарядинил и нахер вот. короче это все безвыходно я уже сюда залазил вон ребят смотрите это бесполезно то есть э, снег не такой лед снег просто лед даже железная лопата здесь не справляется это во-первых. Во-вторых, железной лопатой лучше это вообще даже не делать. Потому что можно спокойно проткнуть. Сами понимаете, что. Рубероид. Бля, да, и там надо чистить. Пиздец, короче. Ну, может, он сам ставит. Сейчас разберемся Бля, у соседей как будто гробики были на участке Так. Удлинитель, давай ищи, его. Кого? Глинителя. А вот он я уже подтащил. Видишь? Конечно. А, Две кнопки, насос, да, вверх-вниз Ой! А можно отпускать, он начал Он сам должен остановиться, блядь? Да Всего погасло, блядь, старт? Ну, типа да 0,4 градуса, блядь, 4 градуса показывает Сейчас здесь Да. Загорается сейчас она. Немножко покоптит, то есть холодно, блядь. Да, Блять, еще попало, да. Выключай. Что-то перебор, пап. Да, Пиздец. Закрой там дверь, а то сейчас будет пойдем. Ах не ведь, блядь, какой-то бред вообще Это все лед Это все лед Тут тоже лед Это пип Ну это ребят вообще Бади сказал, чтобы я не расстраивался Сказал, что, короче, поможет мне крышу поменять, если у него будет возможность. <связан> ну я и сам уже на это ну, полностью по-другому буду класть. короче буду делать наклон и все. вот это вот все вот это вот крышу просто снять и все <связан> <связан> Давайте Ладно, Капец, ребята. испугались там мы просто, ребят, надо срочно страшно, лодочка. проветриться дальше. вот, вот надо по любому делать, да? Угу. Uh -huh. Там что, есть что? А -а -а -а, дезинфекция, от своих химикатов. Ну, вообще, ребята, вот так вот уже горячо, рука обжигает, капец, рука обжигает, погодите. Пиздевочка Это огонь ребята Настроили короче Ребята разобрались настроили Пушка Ребят все здорово мы настроили Это просто было по кайфу температура там сейчас нагревается Вообще, короче, все отлично Единственное, что плохо, у меня течет вся крыша, короче Вообще, просто течет крыша, как из, я не знаю, решето Я построил просто решето, ребятушки Ну ничего, все познается, ну, надо же учиться, правильно, на ошибках учимся Вот, поставил два тазика, короче, буду собирать воду себе на лето Всем хорошего настроения Смотри, как получилось. Смотри. А? а что это там за камушки были? И ты эти как они жёлтые, дуб сверху. Аж. -а -а. Отведайте заливного, ребятушки. Смотрите, какая тема получилась из детской детского сахаркиного, ну в ванночке маленькой. Это просто, не знаю, произведение искусства, я вам реально говорю. Вообще не знаю. Оно просто стояло под дубом, понимаете? Вот он дуб. И летом падали туда. Ну, когда мы уже уехали, видимо, они вообще все попадали. ноги, пап. Ну, жалко, не надо. Ладно, ты Дай с ноги дам. Не надо, не надо. нет. Стой, сейчас я тебе монтировочку вожаю. А вон, да, пила, пилой пили. У нас такой торт своеобразный. Просто кусок да. пицца. Да не, бобей его так сверху. О, пошла девочка. Ох, красота! Раз. Алло! Добрый! Смотрите, ребят, хочу обратить внимание на то что уже даже отморозились Вот эти ледяные, ледяные шарики Ну Блю Крус О, -о, О, нихера себе Оно тоже начало отмораживаться, смотрите-ка Блю Кроссау! Блю вообще везела шляпа так, а здесь. Смотрите. Вы понимаете, как эта пушка хуярит? Ребят, здесь тепло. Ну, мы здесь уже находимся час. Она разогрела помещение. Как надо. Это, это даже не обсуждается. Я могу сказать то, что я выиграл. Мы вообще с отцом придумали что поставить ее на улицу на удлинителе вывести сюда одну гофру засунь туда эти четыре гофры вот поставить ее на улице понимаете может быть даже да куда угодно господи вот сюда вниз поставить ее на кирпичи там прикрыть ее под крышу крышу как раз от колодца взять где типа пульянгин домик который я сделал сделать здесь дырку не внизу сделать дырку и вывести, блядь, сюда эту гофру, понимаете? И то есть просто будет здесь дырка, откуда идет тепло вниз по полу. А здесь, из той же дырочки, вывести провод датчик. То есть что мы делаем? И удлинитель, соответственно. Я приезжаю на дачу, вставляю розетку, на датчики нажимаю кнопочки, и я получаю теплый воздух. Вы представляете? Это мне батя подсказал, вот ну голова. Я так и сделаю, потому что мне вот эта тепловая пушка на весь день Соответственно мне не надо будет заморачиваться о том, что угарный газ Потому что здесь немножко есть запах выхлопа солярки, само собой Короче, ребят, будет просто пушечка Видите, как она стоит сейчас Потому что снизу, снизу выходит очень-очень большая температура Вот сейчас сколько здесь уже в помещении, например Да всего 17 градусов. Всего 17 градусов. Вот. Ну тут уже, блин, я вам говорю, по сравнению, когда я зашел, здесь у меня пар изо рта шел. А сейчас такого нету. Ой, бля, как же я рад Да, поехали, все. Ты записал? Че? А, не, ничего не записал, блин. Я пошел, начал видео записывать. Ага, спасибо. Все, да. закрыл, Это, ребята, хорошо, взял размеры дверей и мы, ребят, уезжаем отсюда. Все, уезжаем отсюда, короче, крест забрать мой. Крест почернел очень странно. Окислился просто ничего. Все. Я из этих кирпичей сделаю домик Для вот этой печки, она будет там у меня стоять Свет начинает уже таять Мои деревья, ребята Суки ну, на самом деле, похеру эти булки Блять, почки нахуй распускаются на них, блядь, я не могу это смотреть Сука, они хотели жить дальше еще много раз Посмотрите, блядь Что творят люди, это такие мягкие Такие мягкие, господи, как будто это вообще... Стоит а что это за дерево? -то? Случайно, блин, не это как она? Не верба вообще? Может это верба? Что-то как-то очень похоже Пожарил, я и сказал еще вот эти четыре колбаски пожарить Там твои, которые ты привез а, -а, а блин, я хотел на Мангали. Да? как же, что чего сделать. Еще хотел мясо заехать, купить сейчас. Да? Ну, вообще да. Ну, давай, сначала сейчас поедим, заедем, а потом... А да, попробуйте. Да, вот. Смотрите, вот. Ой, озеро. Ребята, обратите внимание, у нас тут поставили остановку У нас тут поставили нас тут остановку сейчас смотался бы и ремонтировал бы этим еленок сам или ты не хотел с ним ехать? Сука! ебнешься! Где моя маленькая? Господи, да какое как могло быть-то хоть Все, прощание. прощание Ну, До свидания, ну, до свидания. Прощальное это, воскресенье, как говорится Нет? Пятница. Прощальная пятница Ой, здесь было хорошо, ребят Спасибо вам за гостеприимство